Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня мы с вами поговорим о том, как вычисляют местоположение людей по IP. Это видео создано исключительно для того, чтобы вы смогли защититься от людей, которые захотят узнать ваше реальное местоположение. Вы точно будете знать, как не выдать ваш реальный физический адрес. Осведомлен? Значит вооружен. Итак, поехали. Для начала давайте поговорим о том, как конкретно вам приходит интернет ваш компьютер. У вас есть провайдер интернета, который предоставляет вам выход в сеть. То есть интернет ваш компьютер приходит по проводу или по Wi-Fi, в любом случае от регионального провайдера к вам приходит провод с интернетом. Сам провайдер тоже получает выход в сеть от другого провайдера покрупнее. Это так называемые провайдеры первого уровня. Всего их 11 и между их серверами проложена огромная сеть, которая кстати для них бесплатная. В сети у каждого компьютера есть сетевое имя или IP. То есть, по идее, если есть сетевое имя, значит можно вычислить и реальное местоположение устройства. Но на самом деле это не так. Провайдеры не дают каждому отдельному компьютеру уникальный IP. Они выпускают в сеть группу клиентских компов под одним IP. То есть провайдеры первого уровня и региональные провайдеры имеют IP. А вот конкретно ваш компьютер пользуется тем, что дали. То есть одним IP на множество клиентских компов. Бывает, что полгорода сидит с одного IP, причем чаще всего выдаваемый вам IP динамический – то есть меняется каждые несколько минут на следующий. Поэтому вычислить адрес устройства именно по IP крайне бесполезное занятие. Так что делать? Друзья мои, выход есть. У каждого устройства есть еще и уникальное имя. Его ему присваивает не сеть, оно изначально вбито на заводе при производстве этого устройства. Вот конкретно по нему и можно найти адрес любого устройства. Для компьютера этот адрес называется MAC адресом. Для роутеров, раздающих Wi-Fi, этот адрес называется BSSID. То есть если физически роутер перенести в другой город, то IP у него сменится, а вот BSSID нет. Значит вычисление местоположения человека по MAC адресу или BSSID его Wi-Fi сети самый реальный способ. Вот его я и буду сейчас показывать. Итак, давайте наверное вычислим какое-нибудь местоположение человека по его BSSID роутера. Для того чтобы узнать BSS я просто вот в Ютубе вбил, как взломать Wi-Fi. Ну, как вы видите, мне тут вышла куча разных видосов, ну, как обычно. И вот в одном из них меня вот интересовал конкретно вот этот видос, я до него перешел и дошел вот до этого момента. Человек здесь какой-то программы, я не вникал, честно говоря, пытается там что-то взломать Wi-Fi или паспорт там что-то подобрать, ну, очень неинтересно. Самое интересное то, что его программа, она кроме того, что сканирует э, ближайшие Wi-Fi, она еще и показывает BSSID. То есть вот это вот, вот это BC98, там вот это тролливали, это все BSSID. Соответственно, для теста мне сейчас будет достаточно, э, ну просто вот на этом уже провести тестирование. Для чего я конкретно в YouTube вообще полез? А, я не собираюсь в этом видео показывать, как я какого-то взламываю, еще никого взламывать не собираюсь. Эта информация, она публична, этот человек ее намеренно сам выложил в сеть, выложил в YouTube, ну и, соответственно, вся эта информация может использоваться кем угодно. Ну и я, соответственно, тоже могу ее использовать, почему бы нет. Вот. Ну, то есть, никто его не просил выкладывать вот эти вот данные, раз он уж выложил, ну, давайте для теста посмотрим, где они находятся физически. Ну и на самом деле, потом мы узнаем, что сам этот товарищ свое местоположение никак не скрывает, поэтому это вообще никакая не тайна, а для теста нам будет очень полезно. Итак, берем BSSID и начинаем поиск. Для узнавания, скажем, местоположения мы будем использовать старинный баг московского метро. Этот баг, он древний, очень-очень древний, о нем знают вообще все хакеры. Сами сисадмин или кто-нибудь там в этом московском метро тоже о нем осведомлены, но что-то править они его не собираются, ну и поэтому как бы, что бы не пользоваться. А, есть вот такая ссылка, как видите, Mobile, mobile Maps, Яндекс.Нет, Тролевали и в конце я -метро. А, вот Соответственно, что делаем? Берем в определенном месте, вот здесь вот, вот где я написал BSSID, мы вбиваем а, сам, собственно, BSSID. Так, BC9889. Так, BC9889. Так, 29E608. 29E608. Так, что-то не так бил? На да, я О8 вбил. Так, одну секундочку. Вот. А мы получаем вот такие вот данные. Нам интересно вот это и вот эта цифра. Это на самом деле координаты гугла. Мы их просто берем и вбиваем в Google через пробел. Так, сейчас, секундочку. И жмем Enter. Мы получаем местоположение. Вот это где-то, ну, сейчас не особо важно, просто берем и добавляем в избранное. А теперь берем следующее, ну давайте последнее возьмем, например. Так, что там? BC7220. Сейчас секундочку. BC7220. Так, F3A148. F3A148. Так, нет, тут видимо не bc, а 6, C. Там непонятно то ли B, то ли 6. Да, все-таки вот, вы видите, здесь непонятно, что это, B или 6. Ну, 6, наверное, да. Так, все, значит, мы получили опять координаты, опять их вбиваем. Так, тоже вот сюда и сюда. Эти координаты – долгота и широта. То есть мы прям довольно четко узнаем местоположение. Как вы видите, рядом. А, так, ну, на всякий случай тоже сейф. Теперь давайте посмотрим, где это вообще. Это какая-то улица, где вообще? Так, какой комплекс, секундочку. Ереван. В общем, это где-то вот в Армении все это происходит. Ну, где-то, вот, видимо, в Пригороде или прямо в Армении, в этом Ереване, ну, неизвестно. А почему важно, чтобы это местоположение было рядом? Ну, человек сидит у себя дома. Он видит Wi-Fi точки доступа у себя через ноутбук, например, или через телефон. Соответственно, эти точки доступа, а он их, э, ну, то есть, должны располагаться рядом. Потому что он-то находится где-то вот здесь, например, и он видит эти точки своим э, телефоном. Если бы эта точка была здесь, а вторая точка где-нибудь там в Москве, ну, логично предположить, что что-то здесь не так. А тут, ну, вроде как, пока все правда. Теперь давайте посмотрим на канал этого товарища. На самом деле, вот когда происходит взлом, конкретно, простите, все эти хакеры, они вот этим и занимаются. То есть, они заходят, смотрят любую информацию о человеке, вот видите, есть ссылки. Вот сначала вот сюда перейдем. Вот он, Карен Карпетян. Опять же, эту информацию он сам ее выложил, я ее нигде не взламываю, как бы это она лежит публичная, вы сами ее можете видеть. Но, вот видите, он тут где-то в Армении, ну, то есть он о себе какой-то сайт создал, что-то тут где-то, в общем, какие-то ссылки, что-то про Армению еще написано. Теперь давайте перейдем на его Facebook. Так, вот он, Карен Карпетян, информация. И вот тут, где же я смотрел, сейчас секундочку. А, вот посещение. Как вы видите, здесь тоже, вот города сейчас зайдем. Гадрут, Ереван, Ереван, Армения. То есть, явно человек, ну, то есть, по нескольким уже э, источникам мы понимаем, что человек с Армении. Соответственно, мы сделали все правильно. Ну, то, что он написал страна США, это, конечно, все фигня. Вот. Соответственно, вот таким вот вообще нехитрым способом мы узнали местоположение человека. А теперь давайте подумаем, каким образом конкретно человек может узнать ваш BSS ID. То есть, понятно, если он есть, то найти вас не проблема. Но как его найти? Представьте ситуацию, что вы сидите ВКонтакте или там еще где-то и переписываетесь с каким-то человеком, с которым общение идет довольно грубое. То есть он вам там начинает угрожать или писать, что... Ну, прям в прямую писать, я тебя вычислю, я тебя найду. Такое частенько бывает. Соответственно, вы что сразу можете подумать? А вдруг он действительно вас начнет сейчас вот искать? То есть пойдет лазить там по всяким форумам, там искать какую-то информацию, как вычислить по IP и так далее. Потом поймет, что это все фигня, и по IP не вычислить. Потом дойдет все-таки до BSS-ID и Mac и начнет думать, так, а как же мне id то взять? Так вот, есть несколько способов, ну их по сути два вообще. Первый способ это социальная инженерия, ну то есть он каким-то образом начнет у вас прямо выведывать ваш MAC или там ваш BSSID. Ну не знаю каким образом, как-то уговорами там или еще что-то там, или зайдет с другого аккаунта и начнет вам писать, типа я поддержка там B-Line или там MTS. -а, дайте мне пожалуйста ваш BSSID для ремонта там или еще что-то, ну неважно. Короче, ну это совсем тупой развод, на него конечно не ведитесь. Второй вариант – это различные ратники, то есть э, вирусы, которые помогают получить информацию с компьютера жертвы. Я в разных своих видосах уже ну, упоминал об этом, что это действительно существует, э, ну и, соответственно, как от этого защититься. То есть, если вы чувствуете, что человек реально хочет узнать ваше местоположение для каких-то там своих э, темных там, действий, соответственно, вы должны быть на настороже. Скорее всего, он вам будет в контакт или там куда-то на почту, неважно, высылать какой-нибудь файлик или скриншот, или давать ссылку на какой-то сайт. Как только вы туда перейдете, если это сайт, он просто считывает информацию вашего компьютера вместе с BSSID. Если это скриншот, какой то там картинка или, или скачивание файла, это в наглую ратник. То есть вы тыкаете по ссылке, файлик грузится ваш, вам на компьютер. Считывает информацию с вашего компа, отсылает ее, соответственно, этому товарищу и исчезает. Вот. Или не исчезает. Если такая история произошла, ну то есть, если вы видите ссылку, не жмите на нее. Если вы видите скриншот, картинку, не жмите на нее. Если вы все-таки, ну там, забыли, что вы смотрели этот видос и нажали на нее, берете ваш компьютер, а нет, вернее, вам нужно дождаться каких-то фактов. То есть, он пишет, вы находитесь там... Где-нибудь в Рязани, на улице Арджоникидз 98, я к тебе сейчас приеду. Вот если вы это видите, то человек каким-то образом узнал ваше местоположение. Или он реально приезжает к вам, куда-то там, вот в вашу Рязань, и начинает с вами там значит, разговор разговаривать. То есть явно он каким-то образом узнал ваше местоположение. Берете ваш компьютер скриньте переписку ВКонтакте, где он указывает, что он знает ваше, ваше местоположение, идете в ближайший участок, то есть в полицию, и говорите, товарищ, там какой-то, вот этот вот конкретно, он, значит, путем вирусной атаки на мой компьютер узнал конфиденциальную информацию о моем местоположении. То есть человек занимался противозаконными действиями и пишите заявление на него, типа, я хочу, чтобы вы там, типа, разобрались, но ну, они вам подскажут, как это сделать. Соответственно, все скрины и так далее вы прикрепляете. Это кажется таким, ну, довольно странным занятием каким-то скринам, какой-то фигне, там, что-то человек. Но на самом деле все работает. Ну, то есть, есть факт взлома вашего компьютера. Это действительно факт. У вас есть скриншоты, у вас есть... Вся переписка ВКонтакте сохраняется на серверах ВКонтакте. Ничего ударить невозможно, на самом деле. Что делает полиция? Она просто... Делает официальный запрос ВКонтакте, предоставьте, пожалуйста, информацию о переписке, предоставьте, пожалуйста, информацию о конкретном местоположении человека, с которого предположительно был осуществлен взлом, и, соответственно, начинают следственные мероприятия в плане допросов, звонков и так далее. То есть, человек, который вроде как просто начитался там какую-то информацию на форумах, вроде как просто он личную переписку скинул какой-то там файлик, на самом деле попадет на реальный срок. То есть, это противозаконные действия, они наказываются по закону. Если он использовал эти данные для того, чтобы вас там как-то э, побить, там покалечить и так далее, это вообще уголовная статья, причем серьезная, то есть нанесение увечий. Понимаете, все вот э, все эти вещи, типа я тебя найду и так далее, это просто простые угрозы. Если вы на это не ведетесь, если вы четко понимаете, как и что происходит, вы можете абсолютно точно по закону привлечь человека к абсолютно серьезной ответственности. Не просто какие-то синяки, тумаки там, или разговоры там где-то на форумах, а человек реально может сесть просто за эту фигню. Поэтому сами вы этим никогда не занимаетесь, потому что точно так же подсудно. Ну и, соответственно, если вы не хотите, чтобы о, вас, о вашем местоположении узнал какой-то непонятный школьник, которого он там угрожает, просто помните, что не нужно переходить по ссылкам, а если перешли, то вот делать нужно все вот так. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Вся информация по поводу, так скажем, вычисления по IP я вам выложил. Если это видео конкретно вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и хорошего вам дня!